Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Налоговые проверки не любит ни один предприниматель. Даже если ваша компания не проверяется, можно получить запрос из налоговой инспекции на предоставление документов. Тут удивляться не стоит. Скорее всего, в отношении какого-то из ваших контрагентов проводится проверка, и налоговая собирает информацию о нем. Сегодня расскажу о формах и методах налогового контроля, чтобы вы могли заранее подготовиться к общению с инспекторами и понимали, чего от них ждать. Основная форма налогового контроля – это проверки. Они бывают двух видов – камеральные и выездные. Камеральные проверки проходят на территории инспекции. Налоговики работают с документами, которые получили от налогоплательщика, проверяют данные учета и отчетности, запрашивают пояснения и требуют предоставить дополнительные документы. Последнее разрешено только если вы воспользовались налоговой льготой, заявили НДС к возмещению из бюджета или допустили ошибки в отчетности по НДС. Ну, или если инспекторы нашли ошибку у вашего контрагента из цепочки. Главная задача камералки – проверить, актуальна ли форма отчета, правильно ли он заполнен, верно ли рассчитан налог или взнос и соблюден ли срок его перечисления. Если есть нестыковки, инспектор потребует пояснить содержание отчета или изменить его. Если пояснения и изменения ясности не добавляют, инспекторы фиксируют нарушения и налогоплательщику назначают штраф. Под камеральные проверки попадают все налогоплательщики. Сдали отчет или декларацию, камералка будет обязательна. Если по истечении трех месяцев после сдачи отчета вы не получили весточку от налоговой, значит камеральная проверка прошла успешно. Неудачно пройденная камеральная проверка может привести к тому, что налоговики проведут предпроверочный анализ и назначат выездную проверку. Но это уже совсем другая история. Выездная налоговая проверка – это серьезное мероприятие. При выездной проверке инспекторы могут запросить все документы по деятельности за проверяемый период. Запросы также отправляются не только тому, кого проверяют, но и его контрагентам. Выездную налоговую проверку проводят на основании решения, подписанного руководителем инспекции или его заместителем. Для проведения выездной проверки инспекторы приезжают на территорию налогоплательщика. Проверить могут период продолжительностью не более трех лет. То есть, в 2022 году – это 2019, 2020 и 2021 годы. Один и тот же период могут проверить не более одного раза. Стандартная продолжительность такой проверки – 2 месяца, но по некоторым причинам ее могут продлить до 4-6 месяцев. Также, если есть основания, проверку могут приостановить на срок до 6 месяцев, а потом возобновить снова. По результатам проверки налоговики составляют акт и отдают его налогоплательщику. Результаты можно оспорить. Для этого есть отдельная процедура. А хочу напомнить, что в 2022 году действует мораторий на плановые проверки по постановлению правительства 10 марта 2022 года номер 336. Но право на освобождение от налоговых проверок есть только у IT-компаний и только у тех из них, которые получили аккредитацию от Минцифры. Остальные проверки под мораторий не попали. Налоговый контроль не ограничивается только налоговыми проверками. Вы можете получить требования предоставить документы или информацию, даже если вас не проверяют. Это называют мероприятиями налогового контроля вне рамок проверок или в рамках встречной налоговой проверки. Например, проверяют не вас, а вашего контрагента. Инспектору нужно получить версию второй стороны об интересующей его сделке. Или вас просят дать пояснение по какому то вопросу, касающегося вашей деятельности. В обоих случаях молчать, себе вредить. Если вы не уверены в праве инспекции запрашивать информацию, или вас смущает формулировка «постарайся мне добыть то, чего не может быть», «запиши себе название, чтобы в спешке не забыть», ну, обратитесь к налоговым консультантам или налоговым юристам. Они помогут вам верно оценить ситуацию и составить ответ. В ходе налоговой проверки инспекторы могут делать довольно многое проверять данные учета и отчетности, запрашивать пояснения, требовать предоставить документы, осматривать помещение и территорию налогоплательщика, проводить инвентаризацию или выемку документов, допрашивать свидетелей, приглашать экспертов и проводить экспертизу. Осмотр проводят и при камеральных проверках на основании постановления, и при выездных на основании решений. Необходимость осмотра инспекторы определяют самостоятельно. Осматривать можно помещения, которые используются в деятельности налогоплательщики. Это производственные, складские, торговые площади и любые другие территории, если они используются для извлечения дохода. Также инспекторы имеют право осмотреть документы и движимое имущество проверяемого. Осмотр должен проводиться строго в присутствии свидетелей. Жилое помещение инспекторы могут осматривать только с разрешения налогоплательщика или по решению суда. В законе нет запрета на осмотр компьютеров и программного обеспечения. Но практика показывает, что если компания судится с налоговой по поводу того, что при осмотре инспекторы копались в их компьютерах, то в этом споре суд встает на сторону налоговиков. Инвентаризацию проводят только при выездных проверках. Она нужна для того, чтобы установить фактическое наличие имущества у налогоплательщика и наличие неучтенных объектов, а также сравнить факты с учетными данными и установить, соответствует ли учет действительности. Выемка применяется только при выездной проверке. Просто так выемку проводить нельзя. Ее нужно обосновать и получить постановление за подписью руководителя инспекции. Налоговый кодекс считает, что выемка оправдана в трех случаях. Первое. Если у проверяющих есть основания полагать, что документы могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены. Второе. Если копий документов недостаточно и есть основания полагать, что оригиналы могут уничтожить, скрыть, исправить или заменить. И третье. Если проверяемый отказался предоставить документы по запросу или сделал это не вовремя. Чаще всего допросы проводят при выездных проверках, но их могут применять и вне проверок. Результаты допросов бывают решающим аргументом для вынесения решений в пользу налоговой. Основная цель допросов – найти и зафиксировать противоречия в полученных показаниях. Инспекторов интересуют не только руководитель или бухгалтер. Налоговый кодекс позволяет проверяющим опрашивать каждого, кто, по их мнению, обладает нужной информацией. Будь то действующий или бывший сотрудник, или даже жильцы из дома напротив проверяемого склада. Бывает, что налоговые инспекторы, которые проводят выездную проверку, не могут самостоятельно оценить ситуацию. Тогда они вправе пригласить экспертов. Например, налогоплательщик рассказывает о сложнейшем производственном цикле, который сжигает до 90% доходов. Эксперт поможет разобраться, правда ли это, или так проверяемый лишь прикрывает свои махинации. Одна из распространенных видов экспертиз – подчерковеческая. Она используется, если подписи на документах вызывают сомнения или должностное лицо утверждает, что ничего не подписывал. Налоговый кодекс говорит, что разные государственные ведомства сотрудничают между собой, обмениваются любой информацией, которая может быть полезной для налогового контроля. В статье 82 Налогового кодекса, кроме Федеральной налоговой службы, также упоминаются таможенные органы, органы внутренних дел, следственные органы и государственные внебюджетные фонды. А статья 86 Кодекса обязывает участвовать в налоговом контроле и банки. Они должны передавать налоговикам информацию об открытии или закрытии счетов, изменении реквизитов и прочую подобную информацию. А также по запросам ФНС выдавать справки о наличии счетов, остатках на счетах, копии паспортов клиентов. Так что предприниматели живут в стеклянных домиках, за которыми пристально наблюдает большой брат. А если что-то не разглядит, то придет в гости. Поэтому общение с налоговыми органами лучше доверить профессионалам. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.